Привет! Сегодня 79-й день приема Ракутана. И у меня вопрос по уходу лица. Значит, мне прописали крем Лараше, И я всегда ее мажу, вот лицо мое блестит. Мне помогает, все нормально. Но так как у меня сильная разоцея внизу на подбородке. А, кстати, забыла сказать: да, Ракутановые пятна у меня появились. Я читала. Подписчицы говорили, какие-то пятна рауктановые. Но я не знала, что это такое. Пока сегодня вот на щеке 10 пятна вышли. Так что да, вы были правы. И плюс еще на лбу. Вот маленькие прыщички, которые не уходят. Такие мелкие-мелкие. На счетчиках тоже возле носика мелкие прыщички. Вот, а низ, то, что я больше всего переживала и плакала, ушел, все я блещу, потому что всегда в этом креме. Мне все равно, что мне лицо блестит, что кто-то подумает, что я какая-то потная, все равно. Главное, что вот у меня лицо дышит, поры, все блестит в кремчике. Кремчик Лара Шебра писал доктор, который без масла. Но у меня вопрос подбородок, мне не нравится, Позже покажу. Значит, я туда наношу тональный крем, потому что он э, очень краснота. А вечером я его смываю тоником обычным. Доктор мне не сказал, чем смывать косметику. И, в общем, там он постоянно сушится, постоянно корочки какие-то. В общем, что делать? Э, чем смывать косметику, то есть тональный крем? Или, может быть, другой нужно использовать крем? чтобы увлажнить подбородок, чтобы подбородок даже не блестит, потому что оно как-то все впитывает, там очень все сухо. Спасибо за комментарии, буду читать, смотреть. Пока!